Еще очень важный вид здоровья, который называется гражданское здоровье. Что такое гражданское здоровье, кто знает? О, да, куда-то и пойдет. Оказывается, что такой вид здоровья существует. И что, без него вообще нельзя здоровым себя назвать? Как это, да? и женщина ты можешь и не быть, но гражданином быть обязан. Ну, это программа минимум, тоже долго не будем углубляться. Если, хотя бы, вы один раз прочитаете гражданский кодекс страны, ну, просто, для кругозора. Если вы хотя бы, будете его соблюдать, то есть шанс, что ваше гражданское здоровье, оно будет приближаться. Если вы хотя бы, когда у вас есть возможность, просто придете на выборы и просто проголосуете, да, поверьте, даже вот такой маленький жест, он тоже ваше гражданское здоровье повысит. Но тут пройду немножко другое. Всем нам, да, по большому счету, да, дано большое чудо родиться в очень великой стране, которая называется Россия, согласны? Мы гражданами своей страны являемся. Если мы говорим о том, что у нас есть душевное здоровье, то программа минимум. мы любим не только себя, но и что? Свою родину. Согласны? Да. А если мы любим свою родину, то мы любим что? Свою культуру. Мы любим свои традиции, в том числе и какие? Пищевые. Если, допустим, в русской культуре есть такие поговорки, да? «Щи да каша» – «Пища наша», то никаких поговорках про суши, про пиццу – <свеч> <свеч>. прошу прощения, в русской культуре нет дальше эту тему развивать не будем но чем больше вы будете осваивать русскую кухню, чем будете знать кладезь да, продуктов, чем больше продуктов будет соответствовать вашим ферментным системам, которые наши деды, прадеды еще в чугунках да, в русской печи да, готовили тем ваша пища будет что? больше приближаться к здоровью но даже на полном серьезе, если иногда купите себе дом построите русскую печь, иногда будете в чугунке что-то готовить то, опять же, эта пища будет очень значительно здоровее и полезнее, да, чем просто приготовленная да, с помощью электрических устройств. Даже на костре. Костре, казан, да, мангал, любой. А Другая пища. Да. То есть, тема тут понятна, да? Тоже сложного ничего нет, да? Будьте представителями своей культуры, будьте представителями да, своей страны, используйте да, особенности своего питания. Это большой ресурс.